Вы, чтобы Я являюсь представителем полного совета СССР. Угу. Вот. Я являюсь председателем исполнительного комитета Кунгурского района. Угу. Я вам хочу вручить о документ о нациализации банков государственных угу. да? И это? Да. это вашему руководству. Не, то тогда саморезолюцию поставили, для а свой... нет, мне ее куда-то передать, А, а кого? А к кому именно? Ну, кто у вас начальник этого данного банка? Ну, у нас только управляющий в перемене. Вы поставите резолюцию, я сфотографирую, что он меня примет. Вы думаете, он меня примет? Нет, вы-то примите ему отдать, а, а. как я ему отдам ты ты еще не... находится? Нет, они не еще есть. А я почему вы-то непосредственно не можете что ли отправить? Ну, вот ты, именно с официальным же письмом. Нет, вы же uh, данного Так они просто от меня таскают и что они с ним делать будут? Ну, Самое главное, что я uh, вас известил. — А там дальше вам решать. А — там дальше уже вам решать. — Ну я отдам, конечно, своему ну, не управляющему, своему руководителю, но ну, я, я не знаю, я-то отдам, но я не могу просто вам что-то гарантировать, что это кто-то примет, кто-то прочитает, кто-то, я ведь я, я кто не, не, я, я не знаю. — вы, вы просто примите, примите к сведению этот документ, оставьте резолюцию у нем, я его садорофирую, что вы приняли у меня этот документ, и мне больше ничего не надо. — Пожалуйста. Я... Вот на этом вам нужно? А ну. Или что? А где вторая эта копия? Нет, я просто что вы приняли это, а, мне нет. больше ничего, просто мне нужна просто. Просто ну, мне интересно, пожалуйста. Просто вы как-то, что самое интересное, да, вы как-то пришли снизов, да? Если вы хотите какие-то обращения, вам тогда нужно выходить на какой то вы, если вы занимаете такую должность, вам нужно выходить, то тогда не снимайте, говорите, на высший уровень, нет, да? Нет. На высший везде уровень. Выходит, выходит. Потому что вы нет, приходите к простым исполнителям, исполнителям, исполнителям, которые над теми вот, нет, же нет, нет, нет. внутренними вот, нормативными данная, документами данная, работают. Движение, мое, да? Мое. Извещение, внизу. Наверху есть другие. Да? Да. Председатели обл. из людей. Они извещают, они извещают свое да. Понимаете? А выше есть люди, они тоже извещают о национализации всех банков, банковской системы. Так как Верховная Власть, Верховный Совет создан, нам э, выбран, э, председатель Верховного Совета, Документы да СССР у нас же нет, орган, есть. есть. Давно уже создан, зарегистрирован, он просто обещан, об все Восстанавливается. Восстанавливается. Полным Восстанавливается. ходом. полностью. Э, народная, э, у меня даже вообще ни в одних предвыборных компаниях вообще нет, ничего пока, не Пока, слышала, нет, пока, и пока ничего. вообще нет, этого нет. не знаю. и Потому что это умалчивается. Это умалчивается давно. Э, нет. нет, а где это, чем это? это чем это Да. Там все есть. Но ну, это получается вы сами вот сейчас создали СССР и вы вот это постановление приняли. Народ создал, не мы. Это создал народ. Да. Мест. Ну, у нас тоже можно народом назвать, числе, да. Ну, я, пожалуйста, люди я такие, говорю. Я-то же... принять приняла, но я, ну, же я, же я же... еще раз говорю, я вам не даю гарантию, что кто-то его принял. Нам не нужна гарантия. Мы как не нужна как нам говорится, нам незнание нам не, нам не освобождает от ответственности. А, мы зафиксируем, что мы вас предупредили, а дальше а потом... Я вам еще выкупали. раз говорю, до меня единственное, что может быть доведено, это свыше, вот мне пришлет Герман Оскарович Греф и скажет, что уважаемые коллеги, вы должны действовать согласно данного постановления, и мы будем работать вот так-то, вот так. Конечно, я буду работать. Это На низы отдаете, это, это, вот мы, это мы вас возвращаем. Это все, все наверх уходит, но так, не вами, наоборот. Нет, наоборот. Надо и... сверху вниз. Мы, же исполнители. А сверху. А знаете, как, э, мы же исполнители. Знаете, как сейчас в Российской Федерации делается? Мы наверха пишем. Ну... Я вот, например, наверха пишу да? какой-нибудь данный запрос. этот за запрос опускался Понимаете, а вот я вам про это А, зачем? а зачем это мне надо? А ну, потому зачем? что Там, так и есть. нет. То есть мы, мы, должен мы принять, вас... да? Вот, может быть, Сбербанк вообще вот это постановление скажет мне, да, например, сказал вообще вот выбросите, оно вам даже не нужно и вы не можете с ним в моем банке, то есть я же подневольный человек, объемная до... работа. Ну, выбрасываете, выбрасываете. У нас что... зафиксировано, что мы вас мы до вашего так, сведения так, довели документ, документ, не документ нет, не что да, мы это довели, это все. все. Нам только это надо. Давайте с этим закончим, давайте с этим закончим, ну, да. Пожалуйста. Я вам хочу предоставить документ такой вот, да. Это постановление правительства от 11 февраля 2016 года в федеральных стандартах оплаты жилого помещений канальных услуг на 16-18 года. Mm. Э, здесь, значит, э, я вам так по-быстрому расскажу, mm -hmm. э, это э, перечисляется с федерального бюджета, федерального бюджета на каждого человека. Денежные средства, mm -hmm. которые перечисляются в свою очередь на оплату света, газа. Но вы малые нет, нет, всем, нет Всех. Всех. Всех. А, такое, всем не всем. Я такое не знаю. Всем жителям Российской Федерации. В доме живу я. Нет, мы вам даем этот Здесь, здесь Просто... она по каждому региону, по областям. Области... 16, 17, 18. На каждый квадратный метр. Вот это идет сумма. На квадратный метр. Вот у меня, допустим, баргиры 50, где-то 6. С половиной тысяч. Да, на... Ежемесячно и перечисляется. перечисляется. Угу. И что? Вот. И Она перечисляется. Вот почему мы пришли просить сегодня распечатать. Вот на эти лицевые счета перечисляются знаем. деньги. И люди, когда приходили в банк, им действительно делали распечатку, и там эти деньги поступают. Только Он они поступают и куда-то снова списываются, уходят. А до нас они не доходят. Человека. Так нет, вот вы смотрите, вы, вот я вам еще раз, да, вот у нас, я не знаю, если вам объясняла, вот вы пришли по, что там, ну какой-то пермоэнергосбыт, да, uh -huh. пермоэнергосбыт, да, то есть банк вообще выступает третьим лицом, приходит клиент и говорит банку, ты переведи мои деньги в энергосбыт. Uh -huh. вот это основная обязанность банку перевести денежные средства там наличные или как, на расчетный счет вот этой пермоэнергосбыт, вот это требование и выполняет банк, больше банк, вот что там на расчетный счет он перевел, а остальное уже этот расчетный счет находится в организации, там вот этих куча лицевых счетов, то есть, доступа Сбербанка к этим вообще никак нету. То есть у нас нет, есть у нас столько нет, обязанность нет, я, по перечислим. Я... Вот банк, еще раз, третье лицо. Вот вы мне пришли сейчас, да, и у сказали, вас же, вас же договор, Тамара Николаевна, есть? отдайте, пожалуйста, вот этому человеку сумму. Я взяла и вот так передала. Вот банк, больше никаких отношений между клиентом и, ну, как говорится, организацией у банка нет. Он не может ни к вам, да, там какие-то там в кошелек вам залезть? точно так же он не может в другую вот. организацию Смотрите, нет, нет, подожди, нет. он не владеет я, информацией. Вас ну, я вас сейчас перебью вы нет. имеете право залезть в кошелек потому что у вас есть карты Правильно? если судебный пристав судебный пристав э, делает заявку в банду Только это вот а а это судебный знаете, пристав, нет. мы обязаны в соответствии с федеральным законом исполнять. Договор у вас должен должен быть, нет, у вас в первую очередь должен быть договор с судебными приставами о такой-то там разрушении тайны. Не разрушении тайны, правильно? А а это нет, нет, это нет. не федеральный закон. Это не федеральный закон. Нет, извините меня, это не федеральный закон читается. Это уже не федеральный закон считается. Еще я вам хотел сказать. Еще раз. Поэтому вот я-то вам и говорю, мы эти лица, вот которые вы говорите, ну, лица. У нас, говорите, у нас, лица, вот вы, у нас приш... брали люди, у нас брали люди вот эти лица. Ну тогда считаем, если нет, время, если вы считаете, время. что это можно взять, тогда это однозначно запрос. У нас технически нету, мы, мы вот эти внутренние наши структурные подразделения, вот. мы очень... Обрезаны от всей информации, да, мы не можем зайти посмотреть ваш счет. А вы мне, вы мне пожалуйста, оставьте свои информацию. контактные, потому что мне нужно будет все равно это сообщить, есть у вас визит, что вы мне дайте, написать. потому я что мне я доведу информацию, кто к обращался, что... Так, кто вы являетесь, кто вы мне еще должности? Председатель. Председатель. Шесть. Шесть. Председатель. Исполнительного комитета. Кунгурского района, Района А это что такое РСФСР? Это, это, ну, это вот ваша организация. Нет, это не нет, наша, это ваша тормоза. Это государство. Это государство. Это государство а не частной компании Российской Федерации. Что-то вы как-то еще маленько по-другому сказали. Ладно, я расскажу. Нет, я когда начал говорить, я говорил, что... Нет, а цель-то у вас вообще... Вот, а цель вот, вот, вот этого всего-то цель-то... Восстановить, восстановить права человека. Вы ходите везде, первую, во всех организациях, очередь, да. что ли? В первую очередь восстановить права человека, восстановить СССР. А, так как он был развален... Незаконно, незаконно. преступно. Нарушены все законы. Да еще помощь туда оставлю. Прошу, что Не Понятно? Так я просто, вы так интересно. Вы как-то бы в политической сфере, а то вы как-то ну вот, э, пошли как, по каким-то мелким организациям. Можете сделать серокопию, я это для полиции оставлю. Вот, А вот это вот можете... Чего я могу ну вот это вот я могу сказать. Я, посту, ну, мне все равно надо в безопасность сообщить раз. Вы, наверное, я не знаю, вы ко мне пришли к первой или вообще к филиалу. <связать> я уже два с половиной года. Э -э ну я просто не слышу. Тихонечко, не хормируетесь. А, вы таким да. образом да. не хормируете Просто это самое. Вы тут так на низах, вверху. До да вас, да вас, когда девушка работала, ее сняли, что ли? Нет, я не знаю, что такое вы говорите. Ну, где-то год назад. Нет, я не знаю, если только в декрет, у меня никто вроде не увольнял. Я, я работаю на этой должности 4 года, а в банке уже 12 лет. Так, это тоже вам? Там посмотрите, изучите. Какие денежки банки перечисляются? Я просто говорю, я не понимаю, ваш посыл, что я должна с этим посыл, делать? أه, а просто выделать. А куда я это и, и... Этот документ снят с официального сайта. Дома медведев, вот вынесите. это вот все, Можете зайти к на официальный сайт правительства, там да. ничего да. Нет, да. Это не тайно. Да, тайный, не да я со сканированием да. распечатываюсь. А это я тогда вам оставляю указ. Mm -hmm. что так не идеи выделены, да? Как я вам сказал, пока я не вызову, они не зайдут, да? До свидания. До свидания. Доседание. Контакт для нее у вас есть, если заинтересовать данная информация.